Здравствуй, мир! На повестке дня Фишер Мотив Pro Mountain 86. Ну, то, что было мотив раньше. Во многих уже вариация к лыжамной Тещина, теперь вот досталась очередь 86. И вообще, в принципе, проезд по ней. Могу сказать, что насколько вот удивительный лыжный мир. Всего разница 6 миллиметров, а как бы катание вообще радикально другое. И это вообще ничего общего с младшим братом не имеет. То есть, вот насколько мне понравился 80 лыжей, насколько она мне показалась всеядной, какой-то легкоуправляемой, игривой, динамичной, настолько мне показалось убожеством вот этого вот убожества. Это убожество, это пережёстченная, расширенная лыжа, которая в итоге потеряла все. Она... Едет в один ровно там поворот плюс-минус 2 миллиметра при этом какой-то вообще безумный На котором она не может справляться ни с какими неровностями Хотя по ее тактике, техническим характеристикам Это точно универсал, который должен фигачить Вот Лыжа работает только в одном режиме На очень мягком снегу На очень мягком таком Не то что снегу, а таком укатанном Твердом, но мягком склоне подготовленном Не целена, да? То есть такой размягченный подготовленный склон, в который она может глубоко зарисаться, работая всей вот этой вот своей прекрасной, красивой розового цвета скользячкой, да, которую непонятно еще чем ремонтировать впоследствии, да. То есть вот если ее упереть всей скользячкой в склон, да, то она нормально такая, как типа крейсер Аврора, блин, фигачит. М -м -м, канты не работают, торсионка не работает, прогиб продольный при Цепкости только на контах не работает Только при работе на весь скользяк Ну, в общем, очередная история Несбалансированности Продольного выреза С жесткостью продольной Лыжи при таких параметрах По ощущениям кажется очень жесткой, очень угрюмой Колбасит в ноги Заставляет работать, заставляет держать его в натяге, в контроле Никакого фана не дает, никакого кайфа не дает, никакого карвинга не дает, никакой динамики не дает Да и проходимости как-то тоже вот, ну вот, вот, вот вообще ничто Такая вот вообще среднестатистическая абсолютно лыжа Вот вообще пытается все, в итоге не получается ничего, все на каком-то таком полусреднем уровне ну, в общем, как бы, я не знаю, кому ее рекомендовать. В общем, однозначно, точно, это не 80 с увеличенной проходимостью. Вот вообще никак. Это совершенно другая лыжа. Придом, непонятно для кого. Но я думаю, что она порадует таких людей, которые мочат классикой. Чисто вот на контакту вот все, скребя задник. Потому что задник у них рабочий, там, жесть. Его нереально там проломить. Вот, все. Больше мне добавить про них нечего. Да и говорить, честно говоря, о них не хочется, потому что унылое картина. Все, я пойду за следующими, чтобы не пропустить. Подписывайтесь на все и следите, заходите и больше катайтесь. Пока.